Имплантация зубов – важная процедура, без которой нельзя обойтись. Установка нескольких имплантов может стать серьезной нагрузкой для семейного бюджета. Имплант Хойта понимает вас, поэтому мы предлагаем прогрессирующую систему скидок. Посчитать свою скидку просто. Умножьте количество отсутствующих зубов на свой возраст и узнайте сумму скидки. Переходите по ссылке и оставляйте заявку прямо сейчас. Акция действует до конца месяца. Имплантиху. Не стесняйтесь улыбаться. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.